Всем привет, мои дорогие зрители и подписчики моего канала. И в этом видео я взломаю приложение под названием The Big Catchers. Что ж, давайте приступим. Взломать я его буду через Локи Патчер, так как, ну, возможно, можно геймкиллером, но я лучше Локи Патчером. Что ж, давайте приступим. Я ее только что скачал, ни разу не играл, поэтому заодно и посмотрим на нее. Давайте войдем в аккаунт. Матч знаю, наш лимонат расходится как горячие пирожки. Для новой партии лимонада нам требуется больше ингредиентов. А знаешь, Эй Джей, что будет, если круче миллиона довольных покупателей? Миллиард свежевыжатых порций каждый день. Давай-ка наберем побольше сырья. Так, добро пожаловать на болото. Сначала поупражняемся на чуть-чуть левку. Так, сейчас я упрощу себе задание так -с, так -с, так это. Так, так, И такс. Это, на все, да? Так. Так, ну, чуть-чуть зомби. Окей, сейчас мы это упростим. Нет, не вот это мне надо давайте то же самое, поставим только на ее так, отлично отлично пора поискать свежее мясо мы на месте зомби обычно проявляются в тросинах придется пораскинуть мозгами, чтобы их выманить надо просилить, который сидит зомби. Так, окей, сейчас мы это тоже упросим. Забыл. <с> так, ну ладно, в принципе, неплохая такая игрушка, играть не нее можно. Но мы здесь для того, чтобы ее взломать. Так здесь еще наверное апгрейд, да? Хорошо поработал, Джей, но настоящая работа только начинается. Такие сочные, такие хочется уже нашу часть выжимать. Где творится настоящая магия Готов начать Загоняй троих зомби в зомбовыжималку И начнем Не торопись и сильно не дави Это самое глупое Что я когда-либо видел Положено. Пора задуматься о будущем и инвестировать во всякие новомодные прибамбасы. Зайди в магазин оборудования и купи ранее наше огромное заработанное. Это очень долгое, можно сказать, обучение. Бизнес процветает. Там нужно обеспечить бесперебойные э, поставки зомби, да побыстрее. Я запрограммировал нашего дрона, чтобы он отслеживался за активности зомби на болотах. Пойдем проверим, как у него дела. Так, ладно, давайте мы на этом закончим и перейдем уже ко взлому. Так, заходим, значит, на наш локий патчер. Ищем приложение Catchers. Нажимаем, удерживаем. И патч обработки для ENAPP и левел эмуляции. Для меня это будет долго, для вас это будет несколько секунд. Так, не надо мне обновлять. Я уже даже и забыл, что на компьютере оказывается, быстрее взламывается, чем э, на телефоне. Я думал, ускорю и все будет нормально. А, оказывается, ускорять не надо. Так, Сейчас мы и посмотрим. Так, играть мы пока не будем. Ладно, все-таки придется нажать. Так, тут мы уже были. Так, магазин. Монеты. Да, и как видим, у нас из... нет даже валюты, можно сказать. Поэтому можем покупать сколько хотим. Давайте купим вот это. Нажимаем, да. И вот наш результат. У нас 350 тысяч 150 монет. Мы можем, ну, правда, со временем мы можем... А, Все это, как бы сказать, улучшить, купить. Так, также мы можем и на плутонии взломать. Так, 20, ну, 2400 плутония, пожалуйста, получили. Нет, не сюда заходим заходим сюда добавим зачем мне деньги когда это пултони называется так еще покупаем 2400 заходим в магазин сейчас мы как раз один раз сыграем с полной экипировкой вайба сколько всего-то а? Так, давайте попробуем один раз сыграть Это карта мира, дроны будут искать зомби и фиксировать их местоположение Нажмите на дрона, чтобы он начал поиски понятно а так поменять оружие на сюда морозильная пушка и дарфун давайте так это обучение мы пожалуй просто подойдем с дарфуном. Так, давайте поменяем теперь на морозильную пушку, посмотрим. Ну, знаете, довольно неплохо, мы можем практически летать. Ну, в принципе, да. Интересненькая игрушка. Советую вам поиграть в нее. Так, ну и ладно. В общем, если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, подпишитесь на канал. А также поставьте лайк этому видео, если у вас получилось взломать. Новый зомби появился. Ну и также оставьте комментарий, если у вас что-то не получилось. А если у вас что-то не получилось, то пишите мне вконтакте. Всем удачи и всем пока.